Новый год к нам идет, Новый год к нам идет с новым годом. Дорогие друзья, в Новом году вам я хочу пожелать. Будьте как Бог. А Бог как воздух, его не видно, но без него невозможно жить. Так давайте же, друзья, в новом году еще сильнее и громче учиться любить. Друзья доброй жизни вам желаю, счастья земного здесь бытия, пусть же этот год наставший, вам с собою принесет радость, мир и утешение среди жизненных невзгод. Моя страница Вправо ступает Новый год, А жизнь по-прежнему струится Потоком выстроимся вперед В пути встречаются пороги. и камни, мел. Но счастлив тот, кто в вечном Боге Найти убежище сумел. Тот, кто в ковчеге безопасном Друзья, доброй жизни вам желаю Часть земного здесь бытия В новом году вашей жизни Да прольется новый свет Да осветит дом отчизны На Безопасно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 Ночь распростерлась Вокруг бесконечно Звезды горят Золотыми огнями Темень пронзают своими лучами Не шелохнет, не промокнет ни что. Тихо кругом, но не знает никто, Что в Вифлееме, в пещере простой, Младенец родился у Девы Святой. иначе... Святой, с радостью глазу я говорю. Свет сиял. Песни славы громко пойте, Бог нам сына даровал. Взгляни на Love И отныне по все роды Злавят дар любви Отца. Друг мой сердцем сокрушенным В нем ли вести той благой, Господь для всех родился И тебе Он даст покой. Солнца ярче, звезд всех И приемышкая звезда Мне и всем земным твореньям Мир мира радость принесла Новый год к нам идет, новый год к нам идет. С Новым годом! Новогодняя ночь чудный свет восхищения, он сверкает в глазах благодарных людей. Тихо падают звезды холодных снежинок, кружат в небе ночно, словно пух голубей. Белый снять засыпает следы на тропинках, отражается в душах красоты Христа, И так хочется петь о любви, не смолкая И сказать, с Новым годом, дорогие друзья, Новый год к нам идет, Новый год к нам идет, с Новым годом. Моя Украина, мои вітання вам, дорогі друзі. Я бажаю вам, щоб в новом році кожна людина, кожна дитина і кожна родина відчули подих любові, а наша Україна своєю любов'ю весь світ здивувати змогла. Бо Україна це колодкова любові. Так хай любов живе каждой души и в каждом сердце. С Новым Родом! Как я люблю тебя, моя Украина, как я люблю тебя, Коллекция так, так, так. Так, так, так. любовь, так-так-так. Любовь ця, как вогник всех сгревает. Мы все радиемо, так-так-так. Моя Украина в любови Едина любовь поможет нам. КОХАНЬЯ КОЛИСЬКОВАЛЬЮБОВЇ ТАК-ТАК-ТАК УКРАИНА КОХАНА ТОБІ Я БАЖАЮ СВОЄЮ ЛЮБОВЮ ОВЕЦ СВІТ ЗДИВУВАТИ МОЯ УКРАИНА В ЛЮБОВІ ЄДИНА ЛЮБОВ ДОБОВАЖИ НАМ Любить. И научи всех живущих в мире, любовь на земле дарить. Пусть этот Новый год приходит с подарками для всех людей, и счастье в каждый дом приносит. А счастье это любить еще сильней, Коль Бог тебя коснулся, спеши, как он любить, И научи всех живущих в мире, любовь на земле дарить. Коль Тебя коснулся, спеши, как он любит И научи всех живущих в мире Любовь на земле Дарить Любовь, дарить, любовь, дарить Любовь, дарить, дарить Любовь Множество ворос, радость без моря, жизнь без тревог. Не обещал нам э -э -э. Знать, тяга от скорбей Чтобы вам не стенать Все испытания Вас обойдут Раны и боль Заботы Холодных снежинок Кружат в небе ночно, Словно пух голубей Белый снег засыпает следы На тропинках Отражается в душах красоты Христа И так хочется Петь и любви не смолкая И сказать с Новым годом Дорогие друзья Новый год К нам идет Новый год К нам идет Вем На свете только есть одна любовь, И она всегда, всегда со мной. На свете только есть одна любовь, Лекарство секрет любовь Она поможет вам во всем Друзья, все можно изменить Если научимся любить Давайте учиться любить Секрет любови, она поможет вам во всем, друзья, все можно изменить, если научимся любить. И сейчас, когда пришла беда, давайте открывать сердца, молиться, вериться, созидать и никогда не унывать. Лекарства, секрет любови, она поможет вам во всем, друзья. Все можно изменить, если научимся любить. Давайте учиться любить. Учиться любить.